Я вас слушаю, здравствуйте Здравствуйте, я а а слушаю А как вас зовут? Меня зовут Маргарита Валерьевна Очень говорю. приятно, Маргарита Валерьевна Меня зовут Кирилл В вашем магазине я сейчас нашел детское просрочное питание С 6 месяцев для детей С ага. истекшим сроком годности На 5 дней ага. угу. И сейчас я нашел шоколадки Киткат На да. месяц просроченный Киткат? Конечно Uh -huh. На кассовой зоне Я сейчас все это снимаю на видеокамеру uh -huh. И все это будет при мне утилизироваться А вы в чем поза приходите? -то? В смысле? Ну вот вы пришли, да, когда администрацию Жени кого нету да? Мне это не интересно Но вы со мной так не разговариваете? А как я разговариваю? Вот мне это не интересно а Мне как покупателю это не интересно Девушка, мне как покупателю это не интересно Я мама даже, я не девушка. Мне это не интересно вы нормально, я вам ничего не скажу. Все, я вызываю Вы сотрудников полиции Вы для составления административного правонарушения. Какие документы? Киткат просроченный. Пятого, восьмого, двадцатого года. По Конституции 29 статье пункт 4. Я на Конституции. Видите, ну, вам насрать, действительно. Это частный. Кто? Нашли просроченку. Замечательно. Какой-то частный. Да. Он, он частный, ли? когда он закроется. Это Поскольку Верийский. у него есть режим работы, это общественное место. Нашли сюда просрочку. может зайти любой гражданин Российской Федерации. Но выступать там это не частно. Это не частный. Играть на публике? Частная боится, у вас дома. Я сейчас повторяюсь. А здесь никто не играет. Закрою и езду. И ничего Вы не, не покрою. У вас будет за это штраф. Потому что да у вас магазин работает 24 часа. Обсудим. Сейчас я закрою магазин. Ничего не работает. Казка ничего Хорошо. Можете картинку оставить? Не оставлю цена. Вам ничего не пробьют здесь. Так я вызову сотрудников полиции. Я не выду из магазина. Мой магазин хочу закрывать. Хочу не работать. Хорошо, Хорошо я вызываю сотрудников полиции. что есть такие грамотные граждане. А мне угрожаете? Нет. Нет. Ну и все так. Ну, давайте, давайте. А? а вы мне сейчас угрожаете? А что вы делаете? Да здесь не Да а мне не интересно. Это. Оператор 254. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы вызвать сотрудников полиции. Адрес какой? Адрес, сейчас вам скажу. Улица Жукова, дом 1. А. Дом 1, литра А? Да. Спасибо. Вообще у граждан Я делаю доброе дело, здравствуйте. Смотрите. Пятое, восьмое, двадцатое. И вот этот гражданин защищает просрочный продукт. Не стыдно? Я ее нашел, оставь, мы разберемся. Не имею права оставить это. Вы должны это вскрыть. Он мне угрожал уже. Как я не могу, как я не могу кричать на него? Зачем ты все открыл? Она должна возврат, вернуться обратно. Этот продукт просрочен на 5 дней. Это детское питание до 6 месяцев. Мужчина, во о чем? Проснитесь. Матом не выражайтесь. Это 238 часть 2 пункт Б Уголовного кодекса Российской Федерации. 6 лет лишения свободы за реализацию детского просроченного питания. Там сбоку, сбоку, справа, справа, сбоку должно быть 8 месяцев. Ну, Видно, то, что они сейчас приедут сотрудники полиции, я их тоже вызвал. Для составления да, административного правонарушения, для передачи в Роспотребнадзор. Спокойно бы отрасли, вскрыли. Куда? А предоставьте, зачем предоставьте, угрожать человеку физической расправой? Зачем угрожать? Тебе жить надоело? Вам мне это включить на видеокамеру? Вон оттуда вы мне кричали. Тебе жить надоело? Выйди на улицу. У меня это все зафиксировано, записано на видеокамеру. Я адекватный вполне. А вы, похоже, дела нет. Не выключится, поскольку вы мне уже угрожали физической расправой. Одно было. А то, что вот на кассе я вот эту... При... Вы Конечно. На месяц. На месяц просроченный. Больше, чем на месяц даже. Полтора месяца реализуется. Он можете даже посмотреть. Пятое, восьмое, двадцатое. А этот мужчина защищает просроченный продукт. На полтора месяца просроченный. Как я могу к вам обращаться? Меня Кирилл зовут. Кирилл. Я старший подвижение православного Чуджкова, моя фамилия. Ты нам Не, не обязательно. Вы сотрудник Росгвардии, поэтому... Мы с вами дождемся в кто приедет, вы ему все покажете, расскажете, дадите будем... объяснение. Чтобы против вас, против вас не, не было каких-то противоправных ну, действий, мы У -у -у. будем с вами ждать В общем, я вам буду признать только. Да. Потому что от этого мужчину я уже опасаюсь, поскольку он мне уже угрожал. На него будет написано заявление. Двадцать, Давайте вот. дождем, не будем ругаться. Вы Ничего не выключится. Все. Вы свои камеры выключите вон те, не давай, а давай те. Я покупатель пока что еще. Не ваш брат и не ваш родственник какой-либо, чтобы со мной на «ты» обращаться. И матом хватит кричать тут. Я все это слышу, и камера тоже. Меньше реализовывать просрочные продукты надо. Поверьте, вы мне ничего не сделаете, будете в очереди стоять для того, чтобы мне что-то сделать. Вы не первый, и не, не последний будете. Вот такой вот Это изготовление. 12, 3, 20, 8, 9, В общем, ребята Было написано заявление По факту реализации а, Просроченных продуктов а, Товар был Описан вот, Был оставлен На ответственное хранение в магазине Под расписку Думаю, что Роспотребнадзор, когда приедет, он их оштрафует и, возможно, даже привлечет их к административному правонарушению. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.